Ваши стоп, документы стоп, предъявите. У Меня регистратор записывает. Стоп, Сразу вам могу подождите. сказать. Что? Ну, Что? Доброе утро. Доброе утро. Представьтесь. Представьтесь. Смирнов. Документы предъявите. Какие? Ваши документы. Права, мани. Не права, ваши документы. Кто не вы не такой? Понял, какое. Права? Не права, ваши документы. Ну, какие документы? Поплесы бы ваши, пожалуйста. Кто? Блин, а полиция бы, пожалуйста, что это вашу. Спасибо. документы ваши предъявите. Успокойся. И вообще с той стороны подходите, пожалуйста, да, не с этой. Почему? Да потому что здесь проезжая часть. Здесь проезжая часть вас могут сбить. Это замечание. Нет, не права мне. Нет, что, что ну... ну вы говорите документы. Ваши документы. Да, документы. Я сейчас уеду. Почему? Что потому, это? потому вы инспектор или кто вы? Инспектор. Так предъявите ваши документы инспекторы. Ну вот документы. Это не документы. Это водительская плициба. А какие а Я вам нет? не обязан предъявлять свои документы на основании вашей водительской оплицебы. Ну, мне. Стоп, мне нужно ваше. Кто вы такой вообще? Этот? Нет, не этот. Ну Валс какой? полиция. Я вам. Что вам надо говорить? Стоп, минуту, почему вы проверяете меня сейчас? Я вас не проверяю, вы сейчас меня проверяете. Нет, я хочу узнать, ва, ва, ваше, это самое, почему я вам должен предъявлять свои документы? Кто как вы такой? Кто? Нет, стоп, почему я должен предъявить вам документы? На основании чего? Кому я должен предъявлять документы вообще? Смирнов, пять 02058112557 что вы улыбаетесь? Я не улыбаюсь, это ну... хорошее настроение. Да я не... понимаю. Ну, давайте я... сразу. Сейчас... Сейчас дайте С свои Стоп, права. стоп. На, на, на каком основании? Вы кто? Вы дорожный а инспектор? Проверяем водителя, что ли пьяный? Я здесь прямо. Вопросы такие. Какие вопросы? Это вам вопросы. Ну, Почему водитель-то... Не, не, ну, Отмеряй я вообще спокойный. Я вообще спокоен Да какие русские сериалы, Что Да, ну, на, на каком основании Ну Давай, смотрите, дай. вот Руки надо давать Стоп, да, стоп, стоп. Так, хорошо дайте. Почему вы нападаете на меня Я не У меня регистратор все пишет Все, пусть пишет Это будет в ютубе Это будет в ютубе вашей полиции да, Пой -пой, да. Расстояние Вот расстояние. так вот Стоп, стоп, стоп, стоп. Сюда, сюда залазить нельзя не Это? Не Давай сюда свой аппарат, аппарат. Вот этот такой Сюда аппарат Что от меня требуется Уважаемый Нападать только не надо Вот не надо нападать На меня нападать не надо Вы сначала это самое, сначала разберитесь с вашими... АКУА а, АКУА, АКУА, вот ну, нужно свои документы предъявлять Нормально. Какие? Водительские права? А вы я спросил документы, на основании а... которых я вам должен предъявить свои документы я Показал вам? Равилс или как? Равилс вас, да? Вы показали, но после чего вы показали? После своих водительских прав. А здесь, я Стоп, я минуту! Говорю, я это самое, водительские, водительские права, это вообще не, не является документом для того, чтобы я вам предъявлял свои. Кто вы, вы такой? Я ж не знаю. Я... я попросил документы ваши на основании. Я попросил ваши документы. Все? Нет, чифет больше. Дольше. У больше дыхания нету. У тебя, труба. Вообще, да не. я вообще... Хорошо. Да. Что, еще дольше? Да. Да сын ну, не надо. Как... Смери. Так, Без картиба? Так, ну. так естественно. Я вообще не пью. Да. Я не пиво, ничего не пью. ну Просто я это все сам... мало... Да какой я? Я, я, я нормально это самое, что, что, что у меня это самое. Мне просто интересно, почему, на, на, на каком основании? То есть а на основании по прав. На основании как прав. Это, это, это, это, это, это, да, да я это, вообще, это, да я вообще не пью. Я как даже пива не воды, пью. Так, рейбума, не, ну как, Ри это самое. То есть вы должны попредивить ваши документы, вы и тогда, и тогда парам и парам, я свое. Я, я же не знаю, может вы бандит. Понимаете, ты стоите, да? То есть, ну откуда. Не, ну откуда я знаю? Ну блин, ну. Откуда? Ну, откуда? Я с Риги сам. Ладно. Рижский сам. Ну, ну все, ну все.